Всем привет! Мы снова с вами вернулись в поселок Северная Жемчужина, где до этого снимали ролик про рельеф участков. Но сегодня хотел бы с вами поговорить про инженерные сети, а конкретно про те сети, которые мы закладываем перед строительством фундаментов. Мы закладываем такие типы сетей, как дренаж, гильзы под электрику, гильзы под водоснабжение, канализацию и также теплотрассы. Давайте сейчас более подробно расскажу про каждый тип сетей. Давайте с вами начнем наш обзор с дренажа. Сейчас подойдем ближе к дренажному колодцу, это один из элементов дренажной системы. Собственно, вот здесь крышка, там сам колодец находится, в который входят дренажные трубы. Сами трубы идут по периметру фундамента, это у нас называется прифундаментный дренаж. Он у нас отводит воду от фундамента и тем самым исключает пагубное воздействие грунтовых вод на фундамент. Сейчас более подробно вам расскажу, из чего же у нас состоит дренаж. Первоначально мы копаем траншею под устройство дренажа и укладываем туда геотекстиль. Он из себя представляет вот такую вот вещь, 200-й плотности геотекстиль. Он не позволяет дренажу заиливаться и пропускать через себя только воду. Затем в этот геотекстиль мы укладываем щебень, укладываем трубу дренажную. Вот это дренажная труба 110-го диаметра. Труба у нас тоже в фильтре. Фильтр также дополнительно не позволяет трубе заиливаться и пропускать через себя только воду. Эта труба, соответственно, вставляется у нас в такой дренажный колодец. Колодцы устанавливаются у нас на поворотах дренажа. И эта труба сверху засыпается щебнем и укрывается гиастик-стилем, который мы положили с вами первым слоем. Труба укладывается обязательно по уклону уклон 1,5-2 см на погонный метр. Таким образом, вода у нас спокойно перемещается из самой верхней точки в самую нижнюю и отводится у нас с участка. Вода отводится с участка при помощи уже сбросной трубы, которая уже не фильтрует воду, а по ней просто вода уходит у нас в канаву, которая идет у вас вдоль участка. Итак, мы с вами переместились на объект Стрельну. Здесь у нас как раз происходит завершается уже точнее этап установки инженерных сетей. Здесь конкретно дренаж. Это крайний колодец, из которого у нас будет выходить сбросная труба про которую я вам рассказывал на объекте серная жемчужина вот в эту траншею она укладывается она у нас не перфорирована эта труба и она просто отводит всю собранную воду из дренажа уже в канаву здесь по желанию заказчикам мы установили еще один смотровой колодец на всякий случай можно будет открыть колодец прочистить трубу и тем самым восстановить работу дренажа